Бисмилля. Пусть Аллах дас вам баракат. Давайте познакомимся с правилом Изхар. Правило Изхар. На арабском пишется вот так. Ивхар. Это слово может быть как термин, кажется нам сложным. Что же это за слово Изхар? Как же сложно? Мне не нравится сложный термин. Но нет. Оказывается, слово Изхар, обычное слово, на русском языке переводится как «ясно и четко. То есть, сделать что-то ясно и четко. И когда мы говорим «изхар» при чтении какой-то буквы, мы имеем в виду, то есть, будем читать эту букву ясно и четко. Будем разговаривать про «изхар» «нуна». Правило гласит вот так. Если после «нуна» «сусукуна» Вот, это у нас мим, и напишем красную «нун». Вот «нун». После Нуна с сукуном приходит буква из Хара, одна из букв из Хара, тогда Нун читается четко и ясно. А какие буквы считаются буквы из Хара? Оказывается, их шесть. Вот они, я сейчас пишу вот слева. Это у нас Хамза. Это у нас буква Ха. Потом, это у нас буква Айн. Это у нас буква Ха. Это у нас буква Гаен, и это у нас буква Х. Вот эти шесть букв, когда приходят одна из них приходит после нуна с э, мы читаем Нун четко и ясно. Давайте посмотрим пример. Вот у нас красный нун. Здесь у нас сусукуном, здесь харакат И, вот здесь У. Мин Мингу читается. мин -хо». Здесь вот этот нун читается без удлинения. Четко и ясно. Почему? Потому что после этого нуна пришла буква Г. Вот эта буква Г. Пришла буква Г. Вот и все. Здесь ничего сложного нету. Очень легкое правило. Очень легкое правило Альхамдулилля. Еще раз повторяю: если после нуна со сукуном приходит одна из букв, из Хара, нун он читается четко и ясно, без удлинения. Минху. Сейчас мы посмотрим пример с буквой айн. А когда мы хотим привести пример с буквой э, нун и айн, с буквами нун и айн, Нет, мы выберем а слово... А... Ага. Мы... Тут... Вот Для того, чтобы привести пример с нуном и айном, одно из слов может быть... Э, Слово NMT в суре альфатиха. Сырото ледина NMT. NMT. Вот здесь видно, что после нуна, вот здесь нун, приходит буква ⁇ айн ⁇ Я покажу сейчас стрелками. Вот здесь нун и пришла буква ⁇ айн ⁇ Нун с суконом. Поэтому здесь нун читаем без удлинения четко и ясно. ам NMT. Кстати, некоторые читают вот так. Нельзя колебать. Не колебаем. An -i, an -i. Нет. н нет. н н Хорошо, значит, если после нуна пришла буква ⁇ Айн ⁇ нун с сукуном, тогда мы читаем нун четко и ясно, без удлинения. Хорошо, это все правило относится к Танвину тоже, потому что внутри Танвина тоже есть нун, с иконом. Сейчас я покажу. Вот, в этом примере буква из Хар пришла после Танвина. Вот, Гайн пришла после Танвина. Вот здесь у нас Танвин, вот. Здесь тоже «нун» читается четко и ясно. А если кто-то скажет «Где же здесь «нун»?» Мы говорим, отвечаем «нун» внутри танвина, Потому что слово аджирун можно было написать вот так тоже. Вот. Это слово тоже читается как аджирун. Это слово читается как адрун Но арабы вместо того чтобы отдельно написать руны они убрали вот этот нун убрали вот этот нун и добавили еще одну даму вот здесь Аджирун Вот так читается То есть внутри Танвина есть нун со сукуном также слышно что там есть нун Эджрун Эджрун Гайру Сейчас мы с вами прочитаем примеры из интернета. Возьмем какой-то из них и прочитаем, иншаллах. Я читаю вот эти примеры. мэн а мана, мен а мана. Вот здесь, после Нуна пришла Хамза. Потом, вот этот пример. Мэн-Мэн-Ха-Джара. Man Мэн-Ха-Джара. Man -ja -ja здесь пришла Ха. Вот, после Нуна с Сукуном. ИН АЛЕЙКА ИН АЛЕЙКА Здесь Айн пришла МИН ХАКИМИН МИН ХАКИМИН ХА пришла МИН ГИЛЛИН МИН ГИЛЛИН ГАЙН пришла МИН ХАЙРИН ХА пришла Здесь ВАЧАНАТИН АЛФАФА После Танвина пришла АХАМЗА Вот здесь А пришла вот здесь. После танвина пришла буква Ха. Вот здесь тоже. Хаки мин айн пришла после танвина. Хаки мин-алим. Гафурун хали. Ля афун гафургаин ха здесь. Али Мун Хабир Ха пришла. Очень легкое правило Альхамду